Рыбные блюда всегда полны витаминов и полезных минералов для человека. Готовить рыбу в духовке – одно удовольствие, легко и быстро. Я расскажу вам рецепт приготовления Дорады в духовке в фольге. Дорада содержит железо, литий и фтор, которые необходимы для работы щитовидной железы не меньше, чем йод, его тоже хватает в этой вкусной рыбке. Так как она обитательница морей, готовить рыбу дома необходимо хотя бы один раз в неделю, на мой взгляд, Советую вам попробовать приготовить дороду в духовке в фольге, она очень вкусная. Некоторые поливают дороду лимонным соком перед тем, как подать к столу, я же этого не делаю, приправ и лука вполне достаточно. Итак, переходим непосредственно к кулинарии. Представляю вам пошаговый рецепт Дорады в духовке в фольге с фото. Досмотришим вида, и я предложу записать список ингредиентов. Почистите и колечками и полукольцами нарежьте лук-шалот. Приготовьте рыбу, помойте и разрежьте ей брюшко и уложите в него лук, сверху рыбы, посыпьте приправами. Полейте дороду оливковым маслом. Заверните ее в фольгу и выпекайте в разогретой на 200 градусов духовке 40 минут, если в открытой фольге, 25-30 минут. Ваша Рыба Дорода получится очень вкусной и нежной. Вкусняшки, подписавшимся. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь, о составе нашего блюда. Рыба Дорода, одна штука. Лук-шалот, одна штука. Тимьян, одна щепотка. Базилик, одна щепотка. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Количество порций, 1. Подпишись и поставь лайк чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи, друзья, заходите.